Пока я еду в Москву, поделюсь с вами очень хорошей новостью. Оказывается, Россию могут спасти от коронавируса. Прививки от туберкулеза, которые нам всем в обязательном порядке с детства делают. Этой новостью, статистикой, мировой статистикой поделился Андрей Ларион. Данные всемирной организации, вся статистика, все. Вот карта всего мира. Смотрите, видите, все страны имеют три цвета. Вот эти желтенькие, это как в России, обязательная прививка от БЦЖ всех подряд. Вот эти вот страны фиолетовые, куда попадает Италия, Испания, которые больше всех заболели, у них была обязательная прививка от туберкулеза, а потом ее не стало. И, наконец, зеленые страны, это в которых ее практически не было никогда, ну или по желанию. Вот Соединенные Штаты относятся к такой стране. Так вот, статистика смертей хуже всего в Италии, в Испании, вот в этих фиолетовых странах, туда, кстати, Англия попадает, где... Раньше была прививка от туберкулеза, а потом ее отменили. Причем, смотрите, вот Испания, а рядом с ней маленькая Португалия. Ну, практически одинаковые страны говорят на похожем языке, ну, казалось бы. При этом в Испании кошмар и смертность, а в Португалии хоть бы что. Испания отменила свои прививки от туберкулеза в восемьдесят первом году, а Португалия только в 2017. То есть в Португалии практически все привиты. В результате в Португалии смертность меньше в 12 раз, чем в Испании. Вот как это действует. Кто бы мог ожидать? А я, честно говоря, был раньше против прививок. Каюсь.